Уэла луз детью, Глория де Лумана, эль. Пикада. Вы здесь разыскиваете его. Кто-нибудь, может быть, пропал без вести. Синьорита, Эшли, где вы? Ваша душа нуждается в очищении. Эшли Грэм, вы здесь? Просто отпустите меня. Послушайте, я здесь по приказу президента. А это что такое? Что нам делать? Сотрудники лаборатории убегают. Нам нужно уходить. Я доставлю вас домой в целости и сохранности. Вы можете остановиться прямо здесь. Эда, кто вы? И что вы здесь делаете? Мой благоверный? Я покажу ей, как плохо бегает Эшли. Весь мир переполнится этими зернами. Что со мной сейчас происходит? Отказаться от своего тела ведет девушка. Она проиграла, несмотря ни на что. Теперь, когда он выбрал смерть. Вы, возможно, разыгрываете меня.